Приветствую тебя на канале Сквозь Терни Звездам. Меня зовут Ярослав. Вчера я в своем телеграм-канале анонсировал, что я буду заходить в проект «Живая очередь». Это проект от другого проекта «Просто гейм», там обучающий. Вот, в принципе, вы можете найти «Просто обучение». Там у них тоже матрица своя есть, но в том проекте я не участвую, просто ребята а, уже занимались а не то что подобными проектами, а инвестиционными проектами обучающимися. И сейчас они анонсировали новый проект. Хочу сразу рассказать, что мы тут делаем. В проекте есть якобы 6 видов заработка, проект якобы позиционирует себя, что они не какая-то там финансовая пирамида, они продают товар-услугу, это конструктор лендингов, конструктор визиток, потом у них будет обучение, но рекомендую вам все это не слушать и ни на что это не смотреть. В проекте есть живая очередь. Вы тут можете купить минимум один юнит за 300 рублей и уже стать в очередь. Кстати. Скоро будет старт, когда продастся последние 3621 юнит И потом а, произойдет автостарт Если вы на предстарте вот в момент, пока эти юниты еще не продали, зайдете Вы становитесь в очередь а Сейчас мы с вами посмотрим маркетинг этой очереди Сразу на первый уровень в очередь становятся вот, люди, которые купили 50 тысяч юнитов Их 50 тысяч юнитов становятся сразу а, в очередь на первое место И потом по маркетингу как только после старта. 3 новых юнита покупается, они продвигают одного участника вперед. и так каждого следующего участника, который будет стоять в очереди, три вновь зашедших проталкивают на следующий уровень. Таким образом, дойдя до шестого уровня, мы уже отбиваем свои вложения. Вот стоимость одного юнита мы отбиваем. И дальше, проходя по вот этой цепочке, мы уже зарабатываем тут еще плюс 600 рублей на седьмом уровне. На восьмом уровне мы еще плюс 1800 рублей зарабатываем и так далее. Что рекомендую? Смотрю, у меня уже люди начали регистрироваться и начали пополнять, хотя обзора еще не было, видимо, они сами уже разобрались, потому что если мы перейдем вот сюда, на вкладку «Быстрый старт», то тут, в принципе, есть все ссылки этого проекта, их ресурсы, и также есть три видеоролика обучающих, тоже рекомендую их посмотреть, но не становитесь, пожалуйста, сектантами. Вот я в чате вижу, что есть люди, которые «вот, эта тема крутая, будет работать очень долго, годами веками», нет, именно поэтому я сюда и зашел, потому что тут есть такие люди, и есть вероятность, что этот проект будут качать. На самом деле, живая очередь, потом, даже если вы сделаете один круг, я вам не рекомендую сюда заходить, потому что она потом очень сильно растягивается в количестве людей. И не знаю, даже если сюда зайти еще через там, несколько тысяч участников, то вы явно даже не доберетесь вот, по маркетингу до шестого уровня, чтобы отбить свои вложения. Еще тут есть один такой нюанс, что пока вы будете в этой очереди двигаться до шестого уровня, чтобы хоть какую-то прибыль получить, в ноль выйти, если это все займет больше месяца, то вам нужно будет подтвердить свою инвестицию. То есть, если вы на старт зашли на 10 юнитов, это 3000 рублей, купить их можно тут. Нажимаем просто в очереди, и тут мы можем купить 1 юнит за 300 рублей, 3 юнита за 900 рублей плюс 1 юнит в подарок и 10 юнитов за 3000 рублей плюс 3 юнита в подарок. Другое количество не рекомендую, если у вас покупка будет кратная 10 или 13 даже, например, потому что я вижу, что у меня участник купил 20 юнитов, а дали ему в подарок только 3, хотя он мог 2 раза по 10 юнитов купить, и у него бы еще 3 плюс подарочных было. И не инвестируйте сюда на ту сумму, которую вы не сможете там ежемесячно, в течение нескольких месяцев вдруг подтвердить. То есть оптимальный вариант зайти на 300 рублей сейчас на предстарте, и потом, если вы вдруг очередь будет очень сильно двигаться до шестого уровня, то вы сможете потом еще 300 рублей закинуть. А если вы сразу зайдете на 30 тысяч рублей, то вам ежемесячно потом, пока вы не дойдете хотя бы вот до шестого уровня, надо будет это все дело пополнять. А тут также мы видим, вот давайте обзор по кабинету. Тут мы можем посмотреть свою команду. Ее открывать не буду, потому что там личные данные. В моих юнитах вы можете посмотреть, сколько у вас имеется юнитов. Если вы их сейчас на предстарте покупаете, пока еще не было старта проекта пока у нас еще только вот тут вот пока распродаются вот эти вот места то потом вы автоматом станете э, в эту цепочку потом когда вы будете покупать вы сразу в момент покупки зачисления юнитов на кабинет на баланс кабинета вы тоже будете становиться в эту цепочку также есть куратор можете туда перейти посмотреть э, какие данные указал человек, который вас пригласил, чтобы с ним связаться. Также конструктор лендингов и визиток, но это типа тот продукт, за который мы платим в этом проекте, но на самом деле бесплатные сервисы предоставляют а, точно такие возможности, поэтому ну, если кому-то интересно, можете пощелкать, может какую-нибудь визитку себе сделайте. Автовебинары для админов, и в своем аккаунте вы можете указать там свою дополнительную информацию. Рекомендую всем перейти вот в раздел «Очередь», нет, не в разделе очереди. Вот в быстрый старт и все-таки кратенько ознакомиться с тремя видеороликами, которые тут есть. Но еще раз напоминаю, сильно уже не вникайте в эту тему, чтобы вдруг не стать сектантом. А также тут есть бонусы. Бонусы тут все расписаны. Как только мы продвигаемся до восьмого уровня, то мы уже получаем вот бонус первый аккаунт стоимостью с половиной долларов в проекте просто гейм. Это второй проект от этих администраторов. Потом девятый уровень, когда мы достигнем по вот этой цепочке девятого уровня, то мы получаем дополнительный юнит. Десятый уровень, тоже дополнительный юнит. Потом э, одиннадцатый уровень, дополнительный юнит. Двенадцатый уровень, тут уже Яндекс.Станция и два дополнительных юнита. В общем, можете с этим всем ознакомиться. Но ну, здорово будет, если кто-нибудь дойдет до этих уровней, особенно с нашей команды, и заберет вот эти призы. Тоже лишним не будет. Очередь мы посмотрели, также есть арены, это якобы 6 видов дохода, которые они анонсируют, но все они напрямую связаны с очередью, то есть они все вытекают из очереди. В арене показываются участники. Чьи приглашенные сколько юнитов приобрели то есть мы видим лидия гуская на первом месте она пригласила людей которые купили 205 юнитов за каждый юнит в промо мы можем почитать ей дают билеты и потом каждый понедельник на вебинаре а, разыгрываются какие-то ценные подарки то есть когда вы приглашаете людей вы еще получаете билет так что можете посещать вебинары если вдруг вы активны пользователи приглашаете других а, и они активируют покупают эти юниты то, возможно, вы там что-нибудь выиграете Также есть промы. Тут вы можете посмотреть за приглашения, какие есть промо За видеообзор, какие есть промо тоже серебряные билеты вот эти дают. И супер промо. Если твой личный приглашенный в течение 30 дней с момента регистрации активирует 10 юнитов, ты получишь золотой билет. По этим билетам раз в месяц мы проводим розыгрыши. Призами в розыгрышах выступает техника Apple. И есть джекпот. Джекпот разыгрывается как? Вот сейчас мы видим 50 тысяч джекпот. В каком-нибудь из вебинаров, это только во время вебинаров будет разыгрываться джекпот, будет нажата, так скажем, кнопка «Стоп», и последние 100 участников поделят в равных частях между собой джекпот вот такой джекпот позиционирует это основатель компании как бы вот представьте как здорово будет если вы пригласите человека он только зайдет в проект уже выиграет ну вот допустим 500 рублей да если сейчас среди 100 участников разделить этот пизовой фонд тогда он типа уже на старте ничего не вложив уже поимеет какую-то прибыль в этой компании еще раз напоминаю что вот такой вот маркетинг сейчас 50 юнитов которые будут проданы перед стартом станут в одну большую очередь от 1 до 50 тысячного и потом после старта когда это уже живая очередь стартанет первые вошедшие три участника они становятся во первых в очередь будут 50 тысяч первый 50 тысяч второй 50 тысяч третий и Три участника новых толкают одного. То есть, если вы купите последний юнит на предстарте, то чтобы вы дошли до первого уровня, надо будет, чтобы в проект зашло в три раза больше участников, то есть 150 тысяч участников. А поэтому я вам говорю, не инвестируйте сразу, если вы хотите поучаствовать, там 10 тысяч рублей, 3 тысячи рублей, проинвестируйте 300 рублей, потому что если по истечении месяца вы не доберетесь до шестого уровня, то вам нужно будет подтверждать свой юнит, свою инвестицию и тратить ту же сумму, которую вы потратили на старте. Конечно, сейчас я говорю в чатах по нахождению, там очень активные люди, которые этим выдушевлены, они этому верят, возможно за счет их пойдет кач проекта, но эти люди немного сами себя обманывают, поэтому не будьте такими людьми и подходите к этому делу разумно. У меня все.